Всем привет, ребята, меня зовут Аня Нэш и добро пожаловать на мой канал. Он посвящен фотографии и не только. Так как я начинающий фотограф, ты никак не можешь это пропустить. Поэтому прямо сейчас подписывайся на мой канал, ставь лайк и не забудь поставить на колокольчик, чтобы ты не пропустил мои новые видео. Короче, это будет видео мое сегодняшнее. Посвящено вот этому, вот этому вот объективу. Всем видно? Всем видно? Это будет очень грустная и печальная история о том, как то ли я купила, то ли мне продали сломанный объектив. Короче, рассказываю. Хотя я до этого посмотрела видео, что нужно учитывать при покупке б.у. объектива. Но я не начала все-таки один факт Точнее даже два Не технически, косметически Вроде все с ним в порядке, все нормально Но мы когда договорились с девочкой Встретились мы с ней в торговом центре Да, когда я ее стала проверять, в принципе, меня все устраивало Все хорошо, он хорошо фотографирует Все отлично, мне фотографии нравятся Задний размытый фон, бокей, все как надо Но вечером, когда я приехала Вот именно вот в это место Где вот мы сейчас вот снимаем Я решила его потестить И обнаружила, что он стоял наручно на ручной фокусировке когда я поставила на авто, он просто тупо не работает. И когда я посмотрела про этот объектив, у них это частая проблема. Я звоню этой девочке и говорю о том, что автофокусировка не работает. То есть она говорит мне, что у нее автофокусировка тоже не работал Поэтому при покупке объектива учитывайте абсолютно все. Да, проверяйте прям досконально. Так, ну что? Отправляемся тестить, потом покажем, какие у нас фотографии получили с этого объектива.